Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Речь сегодня пойдет о компании Tesla. Честно говоря, не являюсь поклонником этой компании, ну, как долгосрочный инвестор. И разговоры в чатах не умолкают и все время обращают на себя внимание этой компании. Многие хотят прокатиться с акциями этой компании вверх. И поэтому всегда было интересно, на чем же зарабатывает компания, почему если ее мерить с точки зрения стартапа, то пора бы уже приносить прибыль, а ее нет. И если эта компания работает и дальше, то... Почему же все-таки многие верят в то, что эта компания будет успешной и будет дальше продолжать расти? Ну, первый аспект – это, конечно же, яркий фронтмен, который постоянно кормит обещаниями всех и вся, и новые проекты реализуя, подталкивает рост акций Tesla вверх. И последний отчет компании говорит о том, что все-таки прибыль появилась. Рассмотрев чуть поподробнее, что же такое произошло с компанией, наткнулся на такой интересный момент, это, что называется, ZEV-кредиты, это такие баллы, которые автопроизводители получают за продажу электрических автомобилей. Ну, например, а, чтобы выполнить норматив и не попасть на штрафы. То есть, скажем, если компания производит, вернее, продает 100 автомобилей с двигателями ДВС, ну, внутреннего сгорания, то есть, которые используют бензин, там, дизельное топливо, то есть, любое топливо такое, вот, двигатель внутреннего сгорания называется. Вот, то э, они должны продать ну скажем там 10 процентов это 10 автомобилей электрических тогда к ним претензий не будет со стороны э, правительства это сделано в, ну, в америке в китае такая же есть система баллов в европе чуть э, не совсем такая прозрачная ну в общем мы говорим про компанию тесла поэтому и вообще об американских автопроизводителях, так, в общем необходимо на 100 автомобилей продать 10 электрических автомобилей и если у автопроизводителя не получается такой баланс, если он больше, то понятно все нормально, а если вот меньше, тогда компании прибегают к штрафам, Вот, то есть государство штрафует эти компании. Что делает Tesla? Она продает как раз вот эти баллы компаниям, производителям, которые, у которых не хватает, чтобы не попасть на многомиллионные штрафы, как раз Tesla на этом вот и зарабатывает. То есть продавая такие баллы, потому как Tesla продает только электрические автомобили, и у них этих баллов, как говорится, завались, и они ими торгуют. Вот. Ну, в принципе такой неплохой заработок и почему бы и нет вот единственный момент в том что рынок электрокаров развивается очень стремительно и уже буквально там год-два и американским автопроизводителям не нужно будет тратиться на эти баллы поэтому в принципе перспективы здесь в этом направлении у теслы не очень некоторые скажут что там например тесла Продает еще и солнечные батареи там для домохозяйств. Но эти продажи, судя по отчетам, где-то в районе 150 миллионов, когда автомобилей Тесла продает на 20 миллиардов. Вот. Поэтому говорить о том, что она в этом направлении развивается и зарабатывает, ну, наверное, слишком опрометчиво. Все-таки, и продавая опять же автомобили, там скажем, в районе 20 миллиардов, себестоимость этих автомобилей может быть чуть выше, может быть 21, может быть 20, но прибыли здесь практически нет. И если посмотреть в отчет, то как раз вот эта вот строчка вторая. Как раз и говорит нам о том, как раз вот эта вот цифра 393 миллиона. И есть вот та прибыль, которая позволила Тесле в последнем отчете быть прибыльной компанией. Но это опять же по итогам. 9 месяцев и если посмотреть по итогам трех месяцев то эта цифра даже меньше чем в прошлом году видим что она уменьшается и не факт что в 2021 году тесла может заработать используя продажу вот этих как раз баллов ну и в минус этой компании можно сказать что многие компании в этом сегменте тот же Volkswagen э, пробег автомобиля там э, в районе 500 километров на одной зарядке и стоит он э, чуть дешевле чем самая дешевая э, модель Теслы. Также есть премиальный сегмент, и BMW разрабатывает. Тоже очень футурический дизайн и как внутри, так и снаружи. И стоимость, ну понятно, что там выше, чем какие-то базовые модели. Но все-таки это сравнимо с показателями стоимости автомобилей. Еще один момент, на один момент обратил внимание при просмотре отчетов по компании. Это то, что то, что компания 8 декабря заявляет о, том, о дополнительной эмиссии своих акций на 5 миллиардов. Используя ну, несколько банков, естественно, они участвуют в этом процессе. Вот. 5 миллиардов. Такая неслабая сумма. Помнится, что в начале этого года, в середине февраля, вот если обратиться к графику, то... Точно такая же эмиссия была где-то вот в районе 14-13, ну, где-то вот здесь вот тоже эмиссия с использованием этих же банков. Тесла проводила, но там эмиссия была в районе 2,8 миллиарда долларов. Сейчас э, около 5 миллиардов. И что после этого произошло? Буквально один отчет и компания начала просто стремительный взлет вверх. ну Тут был еще сплит, поэтому э, стоимость чуть э, ниже. А так она э, улетела просто в небеса. Э, так вот. На данный момент происходит практически тот же самый, та же самая ситуация, когда компания планирует эмиссию и вполне вероятно, что дальше компания начнет расти. Ну, здесь в принципе это можно предполагать, потому что давно уже не было каких-то таких вот ярких выступлений фронтмена компании Tesla, генерального директора. Вот. И может быть на то на той волне, так скажем, стабильности, когда уже и определен президент и он вступит в свои законные права и вот на этом может быть на этой вот волне и пойдет дальнейший рост компании Tesla. Но это предположение на основе вот опыта, который был в начале текущего года. Надеюсь, что эта информация даст вам пищу к размышлению, заходить в акцию или нет иметь дело с ней или нет. Но вот такие вот дела обстоят. Это сухие цифры из отчетов, это не какие-то домыслы и так далее, это, это аналитика. Ну а если необходимо подобрать компанию, в которую можно долгосрочно инвестировать и, скажем, ребалансировать портфель раз в год, не обращать внимания на такие хайповые компании, для этого мы создали инструмент, в котором... Ну, допустим, такие же технологические компании, ну вот в одном из списке их 65, в другом списке их чуть побольше. Вообще здесь можно выбрать из 18 тысяч компаний. Таблица помогает быстро проанализировать компанию, быстро выставить приоритеты, ну и дальше уже работать с компаниями, которые надежны и имеют потенциал роста. Если интересует такая таблица, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну что ж, до следующих встреч и удачных инвестиционных идей.